Всем привет! Ничто так не освежает память, как свежие новости от команды «Универ News. Сегодня с вами я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Студенты Казанского федерального показали то, насколько они знают иностранные языки. Прикоснуться к неизведанному, познакомиться с интересными опытами смогли участники акции «Ночь науки» в Илабусском институте КФУ. Выпускница КФУ написала фантастический роман, который пропитан не любовью и интригами, а наукой. Знание иностранного языка стало уже неотъемлемой частью нашей жизни. Так, 29 ноября в КФУ стартовал ежегодный конкурс на знание иностранных языков. Полегло 2016. Как это было, смотри в нашем следующем сюжете. 29 ноября в КФУ стартовал ежегодный конкурс на знание иностранных языков Полиглот, участие в котором приняли студенты неязыковых специальностей Казанского федерального университета и учащиеся лицея КФУ. Конкурс иностранных языков проходят в четырех языковых направлениях, которые наиболее популярны в стенах Казанского федерального университета. Это английский, французский, немецкий и испанский. В рамках конкурса разыгрываются две номинации для учащихся КФУ. Это полиглот по двум иностранным языкам и переводчик по одному иностранному языку. И одна номинация юниор для учащихся лицея КФУ. Это уже 13 -е. конкурс, он у нас уже стал традиционным, проводится каждый год. И э, основная особенность конкурса, которая отличает его от, от подобных конкурсов э, в других э, городах, это то, что есть номинация полиглот, когда участники конкурса могут соревноваться по нескольким языкам, то есть они выстав... показывают свои знания по двум и даже могут по трем иностранным языкам. Показать, на что они способны. Глот-2016, как и всегда, проходит в два этапа. Первый тур письменный включает в себя аудирование, лексико, грамматическое тестирование, понимание письменного текста на иностранном языке. А вот уже участие во втором туре проходит по отдельным номинациям. Так в номинации Полиглот оценивается устное высказывание на двух иностранных языках. Иностранные языки играют жизнь современного человека немаловажную роль. С их помощью мы расширяем кругозор, общаемся с жителями других стран, приобщаемся к чужой культуре, восходим по карьерной лестнице и по новой мы смотрим на окружающий мир. Диана Шилова, Руслан Уразаев, Универньюз. По данным ЮНЕСКО, почти половина существующих в мире языков находится на грани исчезновения. Каждый месяц в мире исчезает два языка. В такой ситуации каждый должен задуматься, как сохранить родной язык. Об этом наш следующий сюжет. В повседневной жизни язык, на котором мы говорим, очень часто воспринимается нами обыденно. Мы часто забываем, что язык – это драгоценное достояние каждого народа. Он создается и совершенствуется в течение многих веков. К этой проблеме обратились и участники пресс-конференции в информационном агентстве Татаринформ. Для сохранения и развития языков привлекаются все сферы деятельности. Представители разных организаций проводятся крупные мероприятия. Так, например, в ноябре прошел пятый международный форум сохранения и развития родных языков в условиях многонационального государства проблемы и перспективы. На базе Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ в рамках форума состоялись конференции, олимпиады и круглые столы. А 1 декабря, напоминают эксперты, в Казани пройдет фестиваль культуры татарского народа и народов Поволжья. Студенты как нашей республики, так и учебных заведений по Волжье будут представлять. Музыкальное творчество, вокал, хореографическое искусство, декоративно-прикладное творчество, театральное литературное творчество. Специфика нашего фестиваля, что она будет отражать культуру и национальные традиции нашего татарского народа и народов по Волжье. А сейчас давайте посмотрим, какие новости произошли за последние дни за стенами Казанского федерального. Наша традиционная рубрика веб-ньюс. Смотрим. В Казань для участия в экономическом форуме Татарстан-Саксония, который стоит 29 ноября, прибыл премьер-министр Саксонии Станислав Тилих. Казанские школьники попробовали себя в роли пожарных. Участникам соревнований предстояло пройти пожарную эстафету и подняться в окно второго этажа по штурмовой лестнице. Научно-исследовательская лаборатория Казанского государственного университета ⁇ Нанооптика ⁇ под руководством доцента Сергея Харинцева нашла способ сверхплотной записи оптической информации. Данис Нургалеев раскрыл секретный офис научных прорывов КФУ. Проректор по научной деятельности КФУ рассказал в интервью интернет-газете ⁇ Реальное время ⁇ почему в университете делают ставку на междисциплинарное консорциум и молодых ученых. Книду ХТИ собрал в Казани лучшие народные коллективы вузов по Волжье и Урала. 25 ноября в Казани прошел гала-концерт 27-го Поволжского межвудского фестиваля «Дружба народов», организованный к ХТИ и приуроченный к Международному дню толерантности. «Форбс» назвал самые кассовые рождественские фильмы. Самым кассовым стал фильм «Один дома» с Макалэем Калкиным и режиссером Криса Колумбса. Тульский Арсенал к матчу 30 ноября будет готовиться в Казани. Очередной предпоследний матч календарного года и последний в Казани. Казанский Рубин проведет на Казань арена против Тульского Арсенала. С 29 по 30 ноября в Казани пройдут соревнования по подводному спорту. В бассейне молодежного центра Акбар состоится чемпионат и первенство Республики Татарстан по плаванию властных и чемпионат Республики Татарстан по акватлону. Стать участником акции «Ночь науки» в Илабужском институте КФУ могли все жители города. На площадке вуза на протяжении четырех часов гостей знакомили с интересными опытами, научными экспериментами и увлекательными лекциями. Подробности смотрите далее.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 Конечно же, с удовольствием ждем вас в нашем Елабужском институте на множество проектов, которые сегодня направлены на наших детей, на учеников школ, которые сегодня мы дарим с удовольствием.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 Написать фантастический роман с научной точки зрения и логики удается не каждому. Но благодаря своим знаниям физики и обращениям к экспертам, современная писательница, выпускница КФУ пишет невероятные произведения о будущем, о разных мистических мирах. Подробности в следующем сюжете. Погрузиться в магические миры помогут произведения казанской писательницы-выпускницы КФУ Алены Микешкиной. Но она предпочитает, чтобы ее называли по псевдониму Ясмина Сапфир. Меня вообще как автор отличает авторские миры и авторские расы. То есть это мой личный мир, который я сама придумала, выстроила, начиная от сочетания в нем физики и магии, заканчивая кто там живет, какая там культура. вот И мои авторские расы. Сейчас современным писателям очень удобно, ведь существует много сетевых ресурсов, в которых можно знакомиться с авторами и читателями. Так Ясмина Сапфир через сайт Продаман попробовала себя в роли писательницы. Я пошла на этот сайт читать автора, который мне нравился. Мне предложили, я попробовала написать. Вот Первую у меня была, правда, космосага». У меня несколько в разных жанрах. Есть вот Космос, есть фэнтези классическое и есть вот несколько юмористических академик. А в УЗИ без юмора никак. Эсмин Сапфир публиковала электронные версии своих книг. Но вот совсем недавно она впервые выпустила печатную книгу «Роман. Убить нельзя научить». Ее можно будет приобрести в любой точке России. Студентам будет интересно и на себя со стороны посмотреть, и на преподавателей, как они воспринимают. И там очень много вузовского юмора, просто юмора. Я думаю, что будет тоже интересно. В принципе, в сети именно этим она была популярна и интересна. И целевая аудитория не очень широкая. Преподавателям будет интересно тоже, я думаю, очень много посмотреть про себя, про, про какие-то вот именно такие... Смешные и интересные именно ситуации. Вузи при этом у меня как бы все это юмор, гротеск и ситуативный юмор. При написании произведений сложности все-таки есть. И по словам Ясмины, это прежде всего получить отклик от читателя. То есть завязка должна заинтересовать его. Далее выстроить сюжет так, чтобы читатель не заскучал. И в то же время у него были эмоциональные качели. Тяжелые моменты чередовали счастливые. Но еще главная трудность работать с текстом. Он должен иметь определенный уровень грамотности и стилистики. Елизавета Евтефеева, Роман Самарин, Универньюз. На этом у меня все. Будь всегда в теме с Universal News. Пока.